Снова я пишу тебе В последний теплый летний день Немая грусть моей душе уалил Очертила тень Прохладою наполнен час провождении я в пути Душа бурлит, как свежий квас Стараясь форму обрести Форму эту я в раз на чистый лист отобразил, Как левитан покоем спас того, кто в беспокойстве жил. И этой формой будет круг, ведь мыслям не нужны углы, А не укатится ли он, вопросишь а ты углы? Тож душу обреку в квадрат, или треугольник наконец, И в каждый угол возведу одну из истин, как творец, но истин быть с ним может три, и не четыре, лишь одна, Что мне за форму сочинить, Чтоб угол был один всегда. Входит солнце, входит ночь И звезды сыплют из ног И думы улетают прочь были в этих думах прок Путь все короче, я бреду На лампы луч, на лампы луч Сквозь тени стен А формы есть Подумал я, в последний теплый летний день Здесь называлась «Солнечек».